всем привет вы на канале как заработать в интернете сегодня у меня на обзоре новый fast запустился он буквально сегодня ночью либо же вчера ну, на youtube уже видеообзоры пошли делать там турки арабы ну и так далее кому эта тема интересна давайте приступим к регистрации здесь мы вводим электронную почту далее мы придумываем свой пароль во второй колонке, в третьей колонке мы придумаем пароль для вывода денег. Обязательно его запишите. И четвертая колонка, это будет код пригласителя. И нажимаем, вот, sap не может быть пустым. Эту кнопочку нажимаем и попадаем в кабинет. Вот я сейчас зайду в кабинет. Здесь нам при регистрации дают бонус 50 долларов мы пополняем на 10 долларов и ежедневно мы сможем зарабатывать 2 доллара здесь присутствуют языки выбираем тот язык на котором вы говорите я знаю также вот здесь когда мы на наушники нажмем здесь у нас VIP статус и вот бонус за регистрацию нам дают 50 долларов минимальный депозит 10 долларов минимальный вывод с данного фаста 2 доллара, вывод производится в течение 1-5 минут, комиссия 0%. VIP уровень 2 стоит 100 долларов, то есть вам нужно пополнить на 50 долларов, чтобы выводить по 13 долларов в день. И здесь можно пополняться только USDT TRC-20. Также, если вы пригласите... 100 человек вот получается на vip 2 если вы пригласите 30 человек на vip уровень 2 вы дополнительно получите 100 долларов вознаграждения это что касается партнерской программы она здесь на три уровня первый уровень 8 процентов второй уровень 5 процентов и третий уровень получается 3 процента также я все вот Расписал на сайте, ссылку вы найдете у меня на сайте. Здесь также я все это расписал и в самом низу здесь связь с службой поддержки. Вот два телеграмм канала я оставил и вот ссылочка будет на регистрацию. Итак, давайте перейдем в мой кабинет. 50 долларов мне дали за регистрацию и 10 долларов я пополнил свой счет. Итак, чтобы нам приобрести VIP, нажимаем на VIP, когда выполняете счет, VIP статус в этом фасте автоматически пополняется. И далее заходим вот на домашнюю страницу, нажимаем VIP, и нам здесь нужно выполнить 4 задания. И здесь вот есть таймер, когда таймер закончится, мы снова заходим и выполняем 4 задания и выводим деньги. Так что всем рекомендую, кто здесь будет работать, зарабатывать. Ставьте себе будильник. Здесь вот вообще администрация постаралась, сделала. Здесь таймер очень классно. Итак, нажимаем идти до конца. И вот так вот нужно выполнить 4 задания. идти до конца но ну, этот фаст уже поинтереснее чем предыдущие хотя в предыдущем фасте он отработал 8 дней 8 дней он платил то есть три дня кто зашел он заработал чистую прибыль вот если вы зашли на к примеру если мы возьмем по этому фасту вы зайдете на VIP 2 то 13 на 3 вы сможете заработать здесь 50 долларов чистая прибыли но это если он 8 дней отработает ну, а там, конечно, посмотрим. Он запустился буквально вчера. Итак, я выполнил все задачи. Также здесь, чтобы пополнить счет, нам нужно нажать кнопочку «Депозит». И на этот адрес кошелька нам нужно перевести минимальный депозит 10 долларов. Копируем, переводим. И нажимаем вот Research Completed. Это обязательная кнопка. Вот Когда мы перевели деньги на этот кошелек, обязательно нажимаем Research Completed. Если вы нажмете эту кнопку, деньги, возможно, не зачислятся. Будьте внимательными. Итак, нажимаю кнопочку «Вывести». На балансе 2 доллара. Здесь вставляю свой кошелек «ТРЦ-20». Квота 2. И здесь пароль для вывода денег, который мы придумывали при регистрации. И нажимаем Confirm. Итак, все успешно. Также на главной странице, вот там где шары, здесь будет ваша партнерская ссылка. Вот она, копируйте, раздавайте друзьям-партнерам и будете зарабатывать здесь на партнерской программе. Также партнерскую ссылку можно взять в разделе «Команда». Вот там, где «Команда», здесь также ваша партнерская ссылка будет и здесь будут отображаться ваши партнеры. Итак, вот вывод средств. Мне здесь пришла информация. Вывод успешен. Давайте сейчас пройдем на биржу Binance и проверим на платежеспособность данный FAST проект Итак, вот она выплата 2 доллара у меня уже на счету данный фаст платит кому он интересен все полезные ссылки будут у меня на сайте переходим ознакомливаемся принимаем решение инвестировать либо же пропустите но ну, если инвестировать, то инвестируйте сразу когда вы увидели это видео буквально сегодня чтобы потом не кусать локти, что данный фаст уже не платят и в нем нельзя заработать. В таких проектах можно зарабатывать, я вот проведу статистику. На днях, когда вот этот пройдет, может еще какой-то фаст найду, я потом проведу статистику и вам расскажу, покажу, как эти фасты работают. Ну По статистике они дают здесь заработать, если заходить в них на самом старте. На этом у меня все. Всем желаю хорошего дня и всем пока.